Я Владимир Малшу, здравствуйте. Сегодняшняя тема – осознание своего греха. Каждый из нас грешен, независимо от пола, рода деятельности, возраста, вероисповедания, национальности. Мы во грехе рождаемся, в нем живем, с ним умираем. Грешны во всем – в мыслях, в словах, в поступках. Очень важно, если человек осознает свой грех очень важно, если человеку стыдно перед совестью, перед людьми, перед Богом. Но самое важное, когда человек признает то, что он грешен, и пытается с этим что-то делать, он делает выводы, он борется с собой, он борется со своим внутренним Я, которое тянет его к греху, то есть на дно. Это говорит о том, что душа тянется к свету, что путь будет тернист, долг, но интересен. Это говорит о том, что душа созревает, и не все потеряно. У человека есть будущее. Человек на правильной дороге. Страшно, когда человек грешит, осознает свой грех, кается пред собой, пред Богом, перед людьми, но продолжает грешить. То есть такие люди приходят в свои храмы, говорят с Богом просто в упрощении, каются, выходя за пределы храма, продолжают жить точно так же. Поступки повторяются, ничего не меняется. Это явный признак того, что человек идет никуда. Он умирает. Будут болезни, болезни в семье, у детей, проблемы вечные на работе. Это дорога в темноту, где нет света, любви, надежды, Бога и будущего. Жизнь таких людей коротка и очень терниста. Это как некий груз, который несет человек на спине, с огромными камнями-валунами. Чем тяжелее этот грех, то есть тем больше, чем больше тяжелее эти камни, тем короче дорога. Ведь сам по себе грех – это некий маятник, который хотя бы однажды раз, толкнув, он начнет, начинает свое движение к вам и от вас, и вы постоянно его раскачиваете и расталкиваете. То есть вы постоянно бьетесь а него головой об этот маятник. Он бьет по вам, по вашей жизни, по людям, и по Богу. Его очень сложно остановить, если вы его раскачали. Он практически не останавливается, если вы продолжаете грешить. Если вы грешите, каетесь и снова грешите, он раскачивается еще больше. Порой доходит до такого, что этот маятник убивает. Помните о том, что важно осознавать свой грех, Жить в гармонии со своей совестью, в гармонии с Богом, с божественными учениями вашей религии и обязательно в согласии с людьми, которые вас окружают. Это очень важно понимать, что вы грешите и бороться с этим не позволять своей душе пропадать, не позволять своей жизни растрачивать свои годы впустую, поскольку грех перечеркивает все те. Помыслы, все те хорошие дела, которые вы делали до этого. Грех стирает все то, что было вписано в книгу вашей жизни, как хорошие поступки, он перечеркивает все, он ломает вокруг все. Контролируйте себя, контролируйте свои мысли, слова и поступки. Живите так, чтобы вы никому не мешали. Живите так, чтобы ваши слова, поступки и действия не приносили вреда людям чтобы ваша совесть спала спокойно, чтобы вам не было стыдно перед людьми, вы могли поднять глаза, посмотреть в глаза своему отражению в зеркале и смогли поднять глаза, смотреть в глаза вашим родным и близким людям вообще и в глаза вашему Богу. Когда вы смело сможете смотреть в глаза всему миру, и не ощущать за собой греха, не ощущать за собой груза, каких-то скрытых или явных действий или желаний, вы на верном пути. Берегите себя, живите в согласии, совестью с Богом. Будьте благоразумны. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.